Теперь мы выстроились и готовы к нашему первому упражнению. Это ходьба и бег в колонне. Я взял с собой бубен. Он будет мне помогать. Поворачиваемся, друзья, направо. Под удар бубна мы начинаем все идти по кругу. И раз, и два, и три. Молодцы! Держите спину ровной. Раз, раз, раз, два, три. Левой, правой, левой, правой, раз, два, три. Молодцы, не останавливаемся. Не спешите. Вы настоящие спортсмены. Шагаем. Теперь я ударю в бубен два раза, и мы начинаем бежать. Только будьте аккуратны и соблюдайте дистанцию. Бежим! Не останавливаемся! Держите дистанцию! Молодцы! Не останавливайтесь! Вы настоящие чемпионы! Ой, как это весело! Мне нравится с вами заниматься физкультурой. И раз, и два, и три. Молодцы! Не спешите. Чемпионы! Бег закончен, и мы начинаем идти. Теперь я хочу проверить вашу внимательность. Слушайте мой бубин. Если я ударю в бубен один раз, мы начинаем идти. Если будет два удара в бубен, мы начинаем бежать. Когда я три раза ударю в бубен, занятие закончилось. Итак, вы готовы? Начинаем! Держите спину ровно. Молодцы! Продолжаем! Прекрасно! <связь> <связь> левой, правой, левой, правой! Раз, два, три! Чемпионы! Еще чуть-чуть. Шагаем. Стоп! Вы молодцы! Спасибо, что помогли мне проснуться. После ходьбы и бега я предлагаю вам встать в шеренги. Тренер, мне нужна опять твоя помощь. Как будешь готов, подними руки вверх.